находясь где-то между депрессией и смирением, от ненависти к роду людскому, отойдя буквально на шок, я открыл дверь в свой дом, и в него из подъездной тени ступили двое с одним интересом — почем душа. Не то чтобы я когда-либо думала о чувствах верующих, но, но лучше бы они принесли мне освежитель с лилией и пакет молока, а не послание веры еще и в сопровождении Библии. Мне, оголодавшему, измученному собственными руками, с мозгом, сожранным за сутки сериалами, было наплевать, какими конкретно псалмами они доказывали свои духовные идеалы. И не то, чтобы я совсем не был знаком с Богом, благодаря университету я знаком сотней богов, но не могу взять в толк, в чем прелесть моего порога, и зачем моя голова веренится его голова? Если это шанс на спасение из личного ада, который буквально звонит в мою старую дверь, то чем я лучше бомжа из Александровского сада с огромной язвой, скалящейся на голове? Может быть, дело в том, что консьерж моего дома спит уже час, убаюканной свежей бутылкой водки в пользу тех, кто сейчас представляется знакомым с Богом, изъясняясь натруженной глоткой, судя меня, хотя не судите и будете не. Или же дело крутой соседской машине, которая буквально кричит о своей цене и хозяйской широте души. Нет. Не будем настолько опошлять благие намерения. Хотя стоит помнить, куда обычно они ведут. Спасибо за божественные откровения. Сообщите, когда ожидается страшный суд? Да, я слышал в аду дьявольски жарко нет! Мы своей душей как-нибудь сами удержим. Нет, у меня нет для Бога денежного подарка. Передавайте привет консьержу. Закрыв дверь за послами Всевышнего, я открыл бутылку вина в честь божественных откровений. Вы скажете: во мне нет Божьей искры. Боюсь, у меня просто нет столько денег. Так и буду, как твердокаменный идиот верить в того, кто не нуждается в сборе дамы. Гремя, видите ли, очень быстро идет. Сегодня сам Бог ходит между домами. Так что простите, если кого обидел, но вместо того, чтобы жертвовать против ада, я лучше куплю хлеба, пива и сын. Там и бомжу из Александровского сады.